Ребята, мы на канале Синтелера, вот мы подготавливаемся в школе и подарки мои. Потому что до один день их невозможно успаковывать. Это и вот тут мне мама с папой подарок подарили. Вот такие часы. Они звонят. Но они у меня сейчас разряжены. Папа их устроит? А вот моя форма. Да! Да! Да! Да! Да! А вот это подписано к школе, календарь какой-то, видите? А вот эта бабушка вот это бабушка подарила скульптуру Сифили, а вот эта <при> картину надо тоже бабушка подарила. А вот это тоже бабушка подарила, а я тут эту браслет бос... и вот такой мне, там такой. И бумага. Такая разноцветная бумага. в школу гриппица. А вот это карандаши. Что тут еще? Что тут еще? Что тут Что тут Что тут еще? Что тут вот еще? А. Вот или не Рамбунтес, не знаю. Раплеттам-там. А вот ты на Барби. Это. нее такая штука с цифрами. Тоже зашел. тебе? Давай.